Сегодня у нас на обзоре русское чудо техники с ними да. Буран. Это чудо техника. Это трактор, да? Трактор, да. Русский трактор. Русская механика. Завод Рыбинск. Выпускает вот такое чудо техники. Без изменений, наверное, уже с 70-х годов практически. Внесены кое-какие изменения. Ну сейчас подробнее расскажу вам, что мы здесь сделали. Как используем. В общем, немного расскажу об этом снегоходе. So uh, Russian Chuta uh, Technica, as we call it, the fantastic uh, Technica vehicle. It's a Buran uh, Russian uh, snowmobile. These are not built for speed, they are built for, for what can say torque. They, they are the tractors of uh, snowmobiles. Not much have changed on these since the 70s. Okay, but I will uh, leave the word to Sergey and uh, try and uh, and uh, in, and translate during this video. Yeah. Alright, guys. So uh, what's gonna happen now is that Sergey wants to show the different modifications they have made to this uh, uh, snowmobile. He also says that uh, that there's a, a four-stroke variant with an American engine, actually. Но это 2-процентная русская машина с японским карбуратом. Это модель AD. Модель yeah? называется AD. Итак, давайте начнем с этим. Погнали. <laughs> Первое, что мы сделали, значит, поставили датчик температуры uh -huh. на двигатель. Yes. На, на один из цилиндров поставили датчик температуры. Допустимо, до 180 поднимают температуру. Uh -huh. Больше уже как бы не рекомендуют, но это так тоже. По форумам, по общению с другими владельцами Используем недавно его Буквально вот первый год, наверное, используем uh -huh. да. Вторая конструктивная доработка убрали Здесь была фара А, uh, фара была? Фара. Убрали uh, opinion... сделать деревянный ящик Высокий, uh -huh. чтоб ружья, ружья рюкзаки в него ставить, вот этот ящик uh -huh. Фару убрали so says that the first they made. So they put a, a thermometer there. Так, убрали фару, начали начали перегорать лампочки. Лампочки начали перегорать. С завода шел бракованный коммутатор, горели лампочки. Его поменяли, купили новый. Так что они изменили этот коммутатер, я не уверен, что это называется в английском, потому что это уничтожило лампы здесь, для каких-то странных причин. Следующее. Это, в основном, первый год, когда они действительно используют Следующей доработкой была поставили вот здесь вот такой хамут. хомут потому что топливо выкидывало отсюда. Все было в этом. О, плохо. Топливо, да? Поставили хамут. Ага. Но это от система, да? Да, да, да, система. Почему топливо? Так? Завод? Завод? <laughs> Сам глушитель. Uh -huh. Выхлоп! Выхлоп был под гусеницу. А, uh, the... Под гусеницу. Снег намерзал. Да, да, да. что там? Снег намерзал. Uh. Сделали выхлоп в бок. Ага. Uh там -huh. so to... заварили, приварили. Ага. Uh -huh. so Здесь поставили Здесь вот такую перегородку, uh -huh. чтобы от gluhitera toply wasduk ne show the motor. Da da da. So they also put a yeah, heat shield here. So there will not be Мотор стал греться значительно меньше. Здесь прорезали окно, окно, чтобы от цилиндра горячий воздух шел на карбюратор и карбюратор не перемерзал Понятно. So for colder little, there, so there be, uh, so some, a little bit of hot air will be blown into the на крышке и капота тоже сделали окно, вот uh -huh. чтобы забор холодного воздуха был uh -huh. на двигатель. Лучше uh охлаждаться -huh. uh -huh. Здесь тоже все решетки сами сделали. Здесь тоже делали? да? Да, сами сделали решетки. тоже? Нет, это было. Uh -huh. Это было. So да, просто добавили вот эти решетки, чтобы uh -huh. ни ветки ничего не попадало на двигатель. И ты едешь ветки и обрывают и постоянно там закидывают. Так, что еще сделали? Значит перебрали всю ходовую. В катках, в некоторых катках смазки не было вообще. То есть да, с, заво... да, да. с завода, <laughs> даже, блядь, не удосужились, извиняюсь за вооружение, смазку в катки за... забить. Не было смазки. И это смазка, да? Да, да, да. Как смазка, бульдозер, да. в принципе. Да, да, да. да, да. да, да. So Many of the wheels they didn't have any, they didn't have any uh, lubrication in them. That was not so great because they've been driving 300 kilometers without that. so that was an error from the factory. and you uh, can see these small holes here they are for the, for the lubrication for the oil just like my здесь еще что сделали? здесь трос. Добавили здесь он. Между, между катками запустили а, трос, да, трос. Потому что да. на больших буграх uh -huh. катки, катки переворачиваются. Uh -huh. И приходится снегоход переворачивать и катки ставить <laughs> на место. <laughs> а трос, протянули трос. Да, и... я видел сюда. Да, да да да И катки уже не переворачиваются. Интересно, такую еще внесли доработку. В принципе, больше мы здесь не делали ничего. Это все. Это осом техника. Хорошая техника, да? Техника, сейчас расскажу. <laughs> техника очень хорошая, на мой взгляд. Я не хочу ее сравнивать с другими снегоходами, потому что у меня не было никакого опыта. У меня не было двух лыжных снегоходов. Этот первый снегоход, который, которым я пользуюсь. Mm -hmm. э -э управляем. Плохая управляемость у него. Трудно им управлять. Ah, да -да. Потому что длинная база и одна лыжа. Управляться трудно. Но едет он вывозили лося еще, наверное, килограмм наверное, 300 мы закинули в сани да. прямо по делянке пеньки и потом еще сели люди туда то есть он прет как танк да да да хоть движок у него слабый 34 или 32 лошади не помню точно в принципе он за счет своей площади я считаю он едет в любой снег я еще раз вы что не это сама не могу сравнивать там с импортными снегоходами Техника работает, в лесу работает она. Да, да, да. И удобно то, что... То, что одна лыжа, это тоже удобно. Были бы две, ты бы зацеплялся за деревьями. А здесь ты, как бы, маневрируешь, как утюг. Прет, как, как утюг едет. <laughs> как утюг. Да, да. Ну, то, что он, в основном, говорит, что... Да, да. Он не хочет ничего другого сноу или, можно сказать, или другой сноу This is not that uh, it's not that fast. It's most likely drives 60 kilometers an hour, but it drives like a tank, he says, and also has uh, two tracks and not only one, which is uh, awesome actually. And uh, they had uh, three, four hundred kilogram moose in the in in the sled there, plus people and so on, and it just drives and drives. He says it drives a little bit. It's it's not so maneuverable because it has a long base. В принципе, техникой довольны. Лучше, чем ходить. Да, еще забыл добавить. Лучше, чем ходить. Здесь не склизовая система, а катковая. На ней народы Севера ездят и летом по тундре Для склизовой нужен, чтобы постоянно снег был. А здесь как бы это не обязательно. Сырой снег плохо идет снегоход. Uh -huh, да. Забивает. Вот отсюда все это забивает. хотим прорезать, вот здесь окно. Uh -huh. вот здесь Окно хотим. Uh -huh. С той стороны, чтобы было удобно выбивать его. Uh -huh. так, очень неудобно выбивать. Для, для сырого снега плохо работает снегоход. Anyway, he says that it's uh, much better than walking or, or going on skis, right? And uh, it's a little, uh, it's not really that great in uh, wet snow. And they will cut a little uh, opening here in the rear on each uh, side so it will be easier to clean out uh, the wet snow. But uh, basically he also said that uh, mm. that it's not that important that uh, you can drive on it principally without snow also. They see the, the big tracks here. It was mostly thick. Да, две гусеницы по 38 они вроде. Uh -huh. Две по 38 сантиметров. А sure. о санях немного тоже расскажу о санях. Значит, сани, вот это мы так, фаркоп, или не знаю как он называется. Мы его переделали. Uh -huh. Была очень тонкая трубка. Uh -huh. Олег спячивался задом на пенек и загнул. Эту штуку загнули, здесь поставили да? другой вот этот, сам сам фаркоп и вот это устройство мы переварили, сделали более толстое. А, да, да. Сюда, вот сюда. По идее ставятся заводские накладки. Ага. Стоимость их две тысячи мы узнавали. Мы да. решили сделать по-другому. Ага. Взяли канализационную трубу. А, понятно. Разрезали, разрезали ее на полоски, феном нагрели, загнули. И вот здесь у нас идет канализационная труба. Я ни у кого это еще не видел, сколько видео смотрю. Все ставят накладки. Канализационную трубу, не знаю, используют люди, не используют. Сантиметр, толщина. Ага. В принципе, хорошо работает. Да, я думаю, это. Да. На болты ее. Это хороший модификация, я да. Думаю. Да, да, да. И сани стали. Э, такие их вот так вот все качало. А как вот прокрутили вот эту трубу. Они более плотно идут по снегу. И шанс то, что не пробьешь. сучок или а, да, да, Да, да, да, да. Более да. жестко. So basically, they modified this little uh, towing mechanism because the the factory the factory frame there was too thin, and uh, Alek he, he he broke it, I think, uh, on the, not on the first trip, but uh, yeah, very easily. Also here they made something awesome. What they did was that uh, they have taken some uh, some canalization tube, canalization, yeah, yeah, tubes, you know, big. Используем еще раз первый сезон, еще как бы первое впечатление о технике нормально, но как и любая русская техника она требует доработок. В принципе, работа техника. Будем использовать. Позднее еще сделаем обзорчик. В общем, покажем, расскажем, да -да. как и что. Ну, тянет техника хорошо. Нравится. Так вот, ладно. Подписывайтесь, в общем, на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Серега Охотник, его друг Ларс и канал Вятках. Ha, ha, ha.